Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас небольшая дегустация. Мы будем пробовать тигристое вино по технологии Astis Pumante. Чуть позже я расскажу, в чем суть этой технологии. Из мускатного сорта винограда Зигиреба. Но ну, начнем по порядку. Вас, наверное, очень удивляет вот эта бутылка. Может быть, не самого красивого цвета и а, в странном положении. Начнем по порядку с сырья, которого, которое я использовала. Это урожай 2021 года. И 2021 год, к сожалению, у нас погода не малова. У нас в конце августа, начале сентября были долгие, обильные дожди. Сахар в ягоде размылся и итоговый сахар в сусле был 18 брикс для мускатов вообще самый хороший вариант 22 но дело в том, что ягода все равно перевисела и PH был равен 4, с таким PH вообще не работают нормальный PH это 3,3 3,5, 4 но ну, это очень высокий, там великие риски окисления, особенно у мускатных сортов и в таких случаях ну, идут корректировки этого самого PH но я не ищу легких путей. Я решила попробовать поработать с тем, с чем есть. Я достану эту бутылку. Дело в том, что почему она в таком положении, для того, чтобы осадок спустился на горлышко. Да, она у меня была ну, вот, вот в таком положении, но чтобы вам показать, я уже перевернула ее полностью. Видите, цвет такой коричневатый, Оно еще мутновато. Оно еще не полностью осветилось, Ну и, конечно, вроде бы не очень красиво. Вот эту бутылку мы сегодня открывать не будем. Хотя такую бутылку я пробовала. Мы откроем другую. Потом объясню, в чем разница. Такую бутылку я пробовала. Чуть-чуть есть тон легкий, переспелых вот таких ягод. Но те, кто скажем так, не супер суперспециалисты, если не акцентировать на этом внимание, то можно и не особо понять, что, что вообще это не очень хорошо. Можно подумать, что так и надо, приятные мускатные нотки, прям такие конфетки. То есть даже вот в таком варианте получилось, я бы сказала, неплохо. Напомню, паш все-таки очень высокий, конечно, ну, ягоду надо снимать раньше. Либо что-то добавлять, а, другое сусло, либо винную кислоту, для того, чтобы вот этот а, параметр а, откорректировать. Но конкретно на этой бутылке. Мы еще не ставим крест, она еще не совсем готова, ей еще можно постоять, можно с ней поработать, вот вам будет плоховато видно. На самом деле, если я ее вот так вот буду взбалтывать, то идет такая вот муть, которая в дальнейшем опадает на дно. То есть надо просто дождаться времени, когда оно придет в более приличный вид. А, да, еще обещала вам рассказать, что такое технология Асти спуманта, подробно мы ее будем разбирать уже в следующем сезоне. Но Эта технология состоит в том, что пока сусло бродит, мы его достаточно часто снимаем с осадков, таким образом лишаем сусло питательных веществ. Оно очень-очень медленно бродит, потом на определенных остаточных сахарах. Мы заливаем его в бутылку, и оно уже дображивает в бутылке. Вот, опробовать а мы сегодня будем а, вот эту бутылку. Да, Здесь старые этикетки, я многие бутылки использую повторно. И не все этикетки не всегда снимаю. С некоторых бутылок они снимаются достаточно тяжело. А дело в том, что а, вот эта бутылка, она долгое время стояла в холоде. И только недавно я ее а, переместила в квартиру и уже стала работать с осадком. А вот эту бутылку я забрала на мойке наверное в ноябре. И она у меня с ноября тоже вот так вот постепенно была в перевернутом состоянии. И, наверное, недели три назад я уже полностью сняла ее с осадка и, собственно говоря, вот ее мы сейчас с вами и откроем. Итак, вот что у нас в бокале, легкий пузырек, сейчас на камере может быть даже плоховато видно, тем не менее он присутствует, цвет, да, он конечно желтый, но напомню, зигире вообще ягода розовая и несколько... Отличается от этого, то здесь уже цвет более чистый, прозрачный. Тонкий мускатный аромат. И знаете, что начинают чувствоваться? Вот какие-то тропические фрукты. Ну, а на вкус это, конечно, что-то невероятное. Это яркий аромат. До очень после послевкусие. Такого вот какого-то леденца. И также какие-то ноты таких вот тропических фруктов, может быть личи, может быть какая-то маракуя, может быть немножко какие-то цитрусовые типы, вот грифрута. Такие тонкие нотки, аромат и вкус очень богаты. При этом я напомню, что изначальные параметры сусла были... Ну, крайне плохими, все-таки PH очень высокий. Кроме того, с мускатами могут быть определенные проблемы. С мускатами, как правило, работают с серой. Я иду своим путем, я ничего не добавляю. Я делаю напитки для себя и делаю их максимально натуральными. И, конечно, результатом я очень довольна. Да, есть к чему стремиться, есть что улучшать, но даже вот, вот этот напиток и вот этот, то есть этот потом тоже придет к такому же, напомню, что здесь немножко вот такую же бутылку я открывала, есть какой-то легкий тон таких переспевших фруктов. Хотя не каждый его почувствует. Здесь уже тон абсолютно чистый. Здесь именно богатые фрукты, богатые мускатные нотки и очень долгое послевкусие. Ну, конечно, это вообще первое вино из Егеребы, которое мы пробуем вот в таком полностью отдельном варианте. И когда мы это попробовали то решили что насаждение зигерема мы будем еще расширять потому что напиток из этого сорта получается невероятно вкусный при этом делать его ну, не так-то уж и сложно повторю что в сезон всю вот эту технологию астеуманта мы с вами разберем я все расскажу как делать при этом тоже смотрите как интересно, Вроде я открывала бутылку, не особо пшикала, не особо было а, пены, когда я наливала в бокал. Но тем не менее, очень-очень мелкие пузырьки, вот они идут, идут, идут. И когда пьешь, тоже этот пузырек, он очень мягкий, он не колючий, имеет свойства прям такие а, обволакивающие. Для первого раза я бы сказала, что это очень хороший результат. Ну, Чуть-чуть подкорректировав изначальные параметры, конечно, можно добиться и еще лучшего. Но даже то, что я получила на сегодняшний день, результаты замечательные, можно работать. И повторю, что мы для себя решили расширить насаждения данного сорта. Конечно, в среде профессионалов вы можете услышать такое мнение, что мускатное вина вообще-то не самые лучшие вина, это достаточно простые вина. Но мы в домашнем виноделии все делаем для себя и под наши вкусы. Поэтому нам решать, хотим мы работать с мускатами, либо мы хотим работать с другими сортами. У меня сортов много, я делаю разные вина, и каждая из них, она имеет свою особенность и свой такой неповторимый шарм. Еще раз повторюсь, с зигиреба я работала первый раз, вот в моновине, и честно, результат меня и порадовал, и в то же время удивил, потому что, ну, это очень вкусно. Это не просто вкусно, это прям вот взрыв-взрыв всего. Хотя когда-то давно, когда мы его только посадили и читали его описание, у нас даже были сомнения, будет ли он у нас расти, потому что... Есть мнение, что этот сорт достаточно капризный, он подвержен гнилям и так далее. Но, честно вам скажу, не настолько уж и капризный. Я показывала его урожай, я показывала, в каких он условиях у нас растет. К сожалению, не самых лучших, в плохо проветриваемых. Тем не менее, можно и урожай собрать, и результат, честно вам говорю. Ну, конечно, это мое мнение, но... Мое мнение, что результат того стоит, чтобы с этим сортом повозиться и, может быть, уделить ему чуть-чуть больше внимания, чем каким-то другим. Хотя не намного. Даже в не самых лучших условиях он дает очень приятные, радующие результаты. Ну и, конечно, мы же будем надеяться на то, что погода